Здравствуйте! Как пережить, как пройти ссору я рассказывал в прошлом выпуске, вы можете найти ссылочку в описании к этому видео. А как же сделать так, чтобы не пригодился этот алгоритм ссоры? Как сделать так, чтобы вообще не ссориться? Оказывается, такие методы есть, и для этого достаточно выполнять всего лишь два условия. Во-первых, выражать свои мысли, чувства, отношения, желания и недовольство своевременно. А что значит выражать своевременно? Это значит озвучивать свое отношение к событию, к словам или поступку в тот момент, когда они произошли, когда другой человек их совершил или когда вы их обнаружили. Поэтому своевременно это сразу. Выражать свое отношение необходимо сразу, как только это отношение у вас возникло. Не стоит копить себе целый месяц и потом однажды взорваться, убив при этом дружбу, любовь, бизнес, приятельские отношения, волной всего того, что вырвется из вас наружу. Во-вторых, чтобы не ссориться, было бы здорово выражать свое отношение, свои взгляды и чувства экологично, то есть безвредно, то есть безопасно. Например, посредством так называемых Я-Высказываний. Что такое Я-высказывание можно понять, прислушавшись к обычной ссоре? Как она звучит: Ты меня не любишь, ты меня не слышишь ты не моешь за собой посуду, ты всегда так себя ведешь и так далее. То есть мы слышим набор обвинительных ты высказываний. В результате человек, конечно же, начинает защищаться и процесс выяснения отношений затягивается и собеседники вынуждены пройти все пять фаз ссоры. Отсюда становится понятно, что я высказывание это разговор о себе. Озвучивание своих чувств, своих мыслей, своих взглядов, пожеланий, своего отношения в контексте какого-то события и которое видимо и причинило боль, беспокойство, уныние, огорчение, раздражение. Я высказывания выигрывают в том плане, что когда вы говорите о себе и о своих чувствах, вы не совершаете нападения на собеседника, вы не обвиняете его в чем-либо и поэтому ему не приходится защищаться, защищать себя, защищать свои позиции, и поэтому ему легче прислушаться и пойти вам навстречу. Больше того, возможно, ему захочется даже уберечь вас, окружить заботой, помочь, когда вы признаетесь своему собеседнику в собственном несовершенстве посредством Я-высказываний, ведь Я-высказывания говорят не о том, что ты плох, о том, что я с чем-то не справляюсь. Как же перестать использовать агрессивные и обвинительные ты высказывания и заменить их я высказываниями? Например, это может звучать так. Вместо того, чтобы говорить, ты всегда ведешь себя как идиот на людях, можно сказать, меня очень огорчило, что ты так себя вел. И я очень неудобно себя чувствовала, так как я хотела, чтобы мои родители увидели твои лучшие стороны. Вместо того, чтобы говорить, ты никогда меня не слушаешь, можно сказать, это очень важно для меня, чтобы ты меня послушал сейчас и понял, что я имею в виду. Потому что я буду чувствовать себя очень одиноко и чувствовать себя ненужной если самый близкий человек не будет понимать моего видения и моего отношения. Вместо того, чтобы говорить, какое право ты имеешь брать мои фломастеры, можно сказать, сынок, мы можем поиграть с тобой и почитать книжки сразу, как только я выполню работу. Поэтому очень важно, чтобы я мог пользоваться своими фломастерами сразу, как только они мне понадобятся, и чтобы они были целые и невредимые. Мы ведь хотим с тобой поиграть. То есть получается, что в общем виде общение через Я-высказывание можно представить следующей последовательностью. А, сперва идет описание проблемы, затем Я-чувство и завершается все это объяснением, просьбой, инструкцией. Всего лишь три элемента. Конечно, лучше всего использовать я высказывания с близкими людьми, которые вам еще пригодятся. Нет необходимости так разговаривать с начальником или кондуктором. Кроме того, если мужчина будет говорить, что ему хочется плакать от того, сколько работы задал ему начальник, вряд ли это улучшит отношение начальника к подчиненному. Хотя в правильное время, в правильном месте, и с ними это применимо. Конечно, женщинам. Лучше всего озвучивать свои чувства, а мужчинам лучше говорить о мыслях и их решениях. Поэтому еще раз повторю формулу. Мы начинаем с описания проблемы. То есть, что за дело? Когда я вижу, что... Когда это происходит. Далее озвучивается... Я чувства, которые я испытываю в связи с этим. Я чувствую. Я огорчаюсь, Я не знаю, как реагировать. Я не знаю, как мне быть. И завершающее объяснение или просьба, или инструкция «Возможно, тебе стоит поступить так, в следующий раз, пожалуйста, сделай так». И я был бы очень рад, если бы вы попробовали своевременно выражать свои мысли, чувства, просьбы и пожелания посредством я-высказываний и описали бы свои впечатления и мысли, свое отношение, свои результаты в комментариях. Потому что я нашел определенные подводные камни в этом методе, что не делает его, конечно, плохим, но я хотел бы его как-то улучшить, что ли, доработать. Поэтому пишите, ставьте лайки, делитесь с друзьями, обязательно подписывайтесь, потому что в одном из ближайших выпусков я хочу продолжить эту тему и предложить более совершенный вариант предотвращения ссор. Кстати, лучше всего использовать я высказывания. Еще до того, как ссора произошла, и лучший комплимент это я высказывание в позитивном ключе. Когда ты делаешь X, я переживаю потрясающий Y. До встречи в следующих выпусках.